Так, это продолжение, получается, 11 серии. У меня там без особых предупреждений выключился компьютер, поэтому я ничего не мог сделать. Извините. Сейчас у нас загрузится флешер coins Загружается же. По-моему, он просто не хочет грузиться. Ну, в прошлой серии мы успели только... Собрать ресурсы и посмотреть, что там в лаборатории. Да. А сегодня мы поставим качаться барбаров. Вот такой у меня план. Знаете, сколько сейчас у меня времени? Уже пол второго. Я просто так решил заснять видео. Просто подумал, что уже две недели практически не снимал. Вот и решил. Ну, сейчас я чуть-чуть отмотаю. Даже загрузка долго не хотела идти, но я ее уговорил. Так, и сейчас все пойдет быстро. Когда они на меня вот? Сюда 13 минут прошли. Наделка была. И снова бомбы использовали. Вот, давайте соберем ресурсы. У меня это как-то фига так и что же мы сделаем блин давайте наконец-таки знаете что мы сделаем? А? Да. да что ж ну как так так так так так так все 50 тысяч мы даже подождите а нет мы с четвертого уровня ратуши можем улучшить лабораторию А сейчас мы будем улучшать Варваров. Смотрите, они намного больше урона в секунду будут наносить, И здоровья у них будет больше. В общем, мощная фигня. Всего 6 часов. Да, 72 пристану. Так. Да, на нас тут напали. Вот. Видите, на нас тут нападают. И чуть-чуть больше половины атак побеждают. Мы проигрываем, кстати, смотрите. Насколько я помню. Вот атаки. Видите, 4 дня. Нет, я побеждала. Одинако. Вот а здесь проигрывала, помню, много. Ладно. Сейчас надо еще занять строителей. Давайте. Вот так сделаем. Видите, забор уже почти full, третий дыхал. Так что все идеально. А потом прокачивать вообще целых 10-10. Надо ну, с четвертого уровня радуша. Так. Ну, пойдемте в бой тогда уж. Давайте охотимся за пятью тысячами. Малох. Хотя трофеев дофига. Вот идеальная база раз два три четыре пять и это очень мощная потом такие начнем насиливать на они не будут уже попадаться вот две пушки башня лучницы это давайте раз два раз два раз два три четыре еще сюда чуть-чуть вот тут много золота тут алексир есть еще золото думаю как-то так сможем нормально будет. вот так и видите, сейчас разрушит это тоже разрушает надеюсь меня хорошо слышно не хочу лгать блин давайте отсюда отсюда вот тема. Тут еще башня вылучена. -то. Ни того не сел. Ну, хотя бы не проиграли. Да и ресов набрали. Все, о чем можно только мечтать. Так, сейчас они, возможно, еще маркируют, что -то. Вот когда они будут такие хорошенькие, второго уровня, миленькие, все они передо мной будут поклоняться все базы. Вор против Варвара второго уровня никто не устоит. По-моему, со, второго... со второго уровня лаборатории уже можно гигантов второго уровня. Гигантов второго уровня это мощь, конечно. Да. Ну, а сейчас они вместе соберутся. башни лучницы, это же не мортира. Это можно переосилить. Давайте узнаем, что он стены в бой подкинет. тени это не с вами. Ну да, гигант даже тут ломали уже. Поэтому давай. Великий бой. Великий бой. И тоже победит. Вы видели это? Это эпик атака. Да ладно. Мне пофиг, да. В даже не повлияют. Так. Она просит оценить эту игру. Можно запросить тут, запрос сделать. О, скажем, привет. Ну что еще можно сделать? Короче, давайте поставим золотохранилище и пушки наверное так пушки да пушки да ну, ничего не ответить короче ладно ничего не буду отвечать смотрите мой второй аккаунт уже в золотой линии а на 2 по 8 да точно самое главное забыл ну, пока что не буду вот мой второй аккаунт, видите, у него уже 46 уровень, а когда мы начинали играть, у него был 39. -й. И уже золотая лига. Это хорошо для тех. У меня тут высокие только уровни золотой лиги. Да, видите, как я много войск жертвы. А здесь последнее место только занимаю. 7 войск жертвы, 60 получено. Очень просто, блин. Ну, понятно что так можно. ну-ка военный лагерь чем у меня спит надо улучшить и у меня будет 70 мест вмещаться представляете как то хорошо я думаю это очень хорошо ладно я думаю уже пора прощаться эта серия была действительно насыщенной. Ну да, всем удачи, всем пока. Кстати, у меня уже 14 уровня. То есть, ну, тут очередные звездные бонусы. Видите, как у меня много сокровищниц, Золотая и Так что, если что, я оттуда буду брать. Ну все, пока. Так, пока.